Привет всем, меня зовут Сергей, это видеоотзыв по тренингу Валерия Гиреевича в теме пикапа и соблазнения. Я расскажу небольшую предысторию, как я вообще попал к Валере, искал тренинг по пикапу в Беларуси и наткнулся на его сайт. Почитал, посмотрел видео на его туб-канале, мне понравилось, оставил заявку на сайте. Через несколько дней мне позвонил Валера, и мы как бы договорились встретиться в Минске. Так, начнем с того, зачем я вообще пошел на тренинг по пикапу. У меня уже был опыт э, с общением и соблазнением девушек, но это было мало эффективно, мало результатно, скажем так. Я хотел больше развиваться в этой теме. Перед тем, как пойти учиться, я смотрел разные видео на ютубе на тему пикапа и соблазнения. Некоторые из них мне тоже помогли, но лучше всего начало получаться, когда Валера объяснил сначала в теории, а затем уже в практике, э, как правильно и эффективно ознакомиться с девушкой. У меня была такая проблема, я не мог сходу подойти к девушке, был так называемый страх подхода. После нескольких занятий это по большей степени у меня пропало и начал подходить к девушкам, которым мне нравится, к которым до тренинга я бы боялся подойти. Сейчас подойти к по девушке и взять у нее номер и вызвонить на свидание для меня уже не составляет проблем. Я решил дальше развиваться в этой теме и вам советую, ребята.